Рахим, Дорогой зритель, следующая буква а -за". за Похожа на букву З В условии «завтра» -за". Но кое чем отличается Пишется эта буква как Та, -та" Просто отличается от нее Одной точкой вот. Отличается от Та Одной точкой а Если вы хотите более точнее произнести эту букву Тогда вспомните произношение аз -зэль", дэль -зэль". Я показываю курсором Вспомните эту букву. АЗА тоже похоже на ЗЯЛ, но вот видите, курсором положение языка несколько отличается. Немножко отличается. А вот это интересные рисунки в интернете про эту букву.